Привет! Сегодня чуть подробнее расскажу про акцию 5 мая. Мы планируем провести ее в виде шествия от площади Ленина до площади Пушкина с митингом на последней. К сожалению, администрация города отказалась с нами сотрудничать. Причем отказ слово в слово повторяет аналогичный к акции 28 января. В январе, несмотря на то, что мы были первыми, кто подал уведомления, все площадки города неведомым образом оказались заняты. Чаще всего площади занимались соцопросами, которые вообще не регулируются законами о митингах. Просить вас пару вопросов про плакатыграда. Откуда? Это администрация. Это администрация. Да, молодежь. Да, да, Социологический исторически, да. вопрос сделают по нему какие-нибудь результаты. И, И, И где-нибудь можно... выложат. Где-нибудь, ну непонятно. Да. Видели результаты этих опросов? Я тоже нет. А он есть. Под шумок администрация города пыталась перенести специально отведенные места для публичных мероприятий подальше от центра города. Узнав это и подняв бучу, удалось этого избежать. Шествие якобы мешал внезапный ремонт асфальта в пограничном переулке в снег и мороз. И аварийные работы, которые запланировали через 12 дней после отключения отопления. Надеюсь, жители не окоченели за эти две недели без тепла. Мы доверились суду и прокуратуре. Надеялись, что они будут защищать наши права. Однако суд не стал вникать в нюансы дела. А прокуратура отказалась проверять эти же самые нюансы, сославшись на имеющиеся решение суда. Как я уже и говорил, мы были первые, кто подал уведомление, но доказательств у нас не хватало. Поэтому во время подачи уведомления на акцию 5 мая было решено вести прямую трансляцию, что и было сделано. Ссылка на полную запись есть в описании к этому видео. Федеральный закон не позволяет органам власти менять форму публичного мероприятия. Сочетание шествия и митинга – это единая неразрывная акция. Но несмотря на это, администрация города предлагает нам пельмени, но тесто находится в кладовке, а мясо будет когда-нибудь потом, в более позднюю дату. Уведомление мы подали в самый ранний срок – 20 апреля, за 15 дней до акции. Администрация ответила нам спустя три дня, а уже 24 апреля мы подали иск в суд для защиты своих прав. Вчера стало известно, что заседание назначили на 4 мая, оставив нам меньше суток до самой акции. Иллюзий по его итогу мы не питаем. На своей шкуре убедились, что всем органам власти плевать на наши права. И это может случиться с абсолютно любым человеком по абсолютно любой причине. 5 мая приходите и расскажите о том, что вас волнует, о том, чего вы не хотите допустить в ближайшие 6 лет.